Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София, и мы продолжаем. Продолжаем Блэрвич, Блэйрбич. Ну, у нас осталась только одна деталь. Одну деталь собрать. Так, я очень надеюсь, что нашу тележку не угнали, что она стоит на месте. С ней все хорошо, все замечательно. Так, да, вроде бы все, все нормально. Так, все, забираемся. Давай. Управлять ею. Одно страдание ей богу. Так, переводим вперед, погнали. То есть если надо будет остановиться, просто дергаем эту ручку нахрен. Так, надеюсь сейчас нас никто не это, не нападет на нас. Так, стоп. Ага. Еще бонусы, то есть нам туда вперед нужно Нам в любом случае Нужно пере переводить вот это вот Нам нужно включить свет Надо включить свет Шикарно Так И опять начинается Так, давайте встанем вот сюда Вот, вот, вносится парень Вот так обстрел, сука Сволочей! Булит где? Ну-ну-ну, да. вот она. Где-то тут еще... Вот она. Булит где? Сзади? Тихо! А блядь, подошел? Все? Все? Слава богам, все... Победили, мы победили их. Отлично. Так, ну, а что у нас тут, кстати? Мы там можем пешком дойти? А вот тут я сейчас подзабосралась немножко. Что там впереди? Ёб твою мать. А вот сейчас мне страшно. А вот сейчас я чую, буду орать. Да, блядь. Иди оттуда, эти пеньки грёбаные. А вот сейчас, сейчас меня, я отпугалась, да. А сейчас мне стрёмно, вот это вот сейчас мне нагретает. Мне кажется, я там, где не должна быть. Раньше времени пришла. А чё... Господи, слушай, булит, ёб твою мать. Отчет-психолог неразборчиво. Общая информация и причины направления. Пациенты привели родителей за сильных панических атак, бессонницы, и ланатизма после психологической травмы. Рекомендую, будь здоров. Рекомендую три сеанса терапии в неделю. В ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее: пациент активно избегает воспоминаний об инциденте инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, это механизм приспособления. У пациента наблюдается эмоциональный ступор, иррациональная агрессия и отрицание инцидента. В целом он крайне неврозен. Возможно, невыявленный, нев... невыявленный невроз тревожности. И рисунок дохлого песика оленей А, дохлого оленя рисунок. Вот тут чё... Булит рядом, что ты психуешь? Вот он будет все. Все в порядке. булит рядом. Булит тебя не бросает. Все хорошо. Ч ты чё, чё ты? ты нагретаешь, музыка? Не надо. Я не знаю, это важно было или сейчас или нет. Просто ничего особого такого нету. Ладно, возвращаемся ножками. Я очень надеюсь, что я ни на что не нарвусь тут. Так, будет рядом. Я его слышу. Только у него лапок. Вот он. Если вдруг что. Да, возвращаемся обратно. Тихо, спокойно. Не напряженно. Ночная прогулка по лесу. Все хорошо. Все хорошо. Мы не напрягаемся. Все в порядке. Все, так, нам нужно отъехать назад. Так, тихо. Он что-то нашел. Подожди. Подожди, что ты нашел? А, вот это вот ты нашел. Нормально. Ты залезешь, нет? Я просто подумала, вдруг он что-то еще нашел. Кроме вот этой вот ручки. Так, назад. Отпусти, господи. Так, отъезжаем. Тормозим. Так, слезаем, переставляем. давай давай давай давай, давай. Отлично. Так. булет, Пуля, иди за мной. Сейчас, сейчас все мы правильно сделали. Теперь мы переводим рычаг. Мы пере... переводим рычаг. И отпускаем. Едем. <смех> ну я так думаю, да, туда надо было пешком ходить, все правильно. <смех> ну конечно, я да, слегка подопсралась. Стрёмная мная, Руси. Те тема. Это было страшненько, очень неприятненько. Я просто смотрю, нельзя ли там что-нибудь взять на всякий случай. Оно же ведь мигнет, если я буду мимо проезжать, просто проведу по нему о, мышкой. Да, даже будет все понятно. Все видно, все заметно. Ну что ты скулишь? Так. Тормозим. Это мы куда приехали? Это мы на место приехали? Подождите, это на том складе надо было искать еще? Или нет? Или как? Я не совсем въехала происходящее. Так, это сюда. И нам нужен еще вентиль. Подождите, а где вентиль искать? Ой, подождите, где искать вентиль, я что-то мне это не въехала слегка. Там же? Серьезно? Ну, как бы... Ну, по логике, да. Туда же нужно ехать. Ведь там же, получается, у нас склад. Подождите, ну там же ведь не было вентиля в описании. Нигде. А нам вентиль нужен. Или в жопу вентиль, можно... Камеру попробовать настроить это все, нет? Типа удерживать в зеленой зоне. Или пофиг. Тут еще рычага не хватает, ручки нету. Вот у него, видите, ручка вот тут, вот механизм вот этот вот А тут нету О -о Оторван что ли? Где? горит-то она горит, окей А что не закрываешь? Скажи мне, пожалуйста, вот его закрыли Ладно, тут, видимо, по-любому нужен вентиль. Вентиль же ведь не нужен, правильно? А, перекрыть клапан. То есть что-то туда затолкнуть. А у нас там был где-то клапан. Тогда окей. Запрыгиваем еще раз. Задолбалу. Так, открывай. Дай фонарик, залезай. Булет. боли за мной. Где? Вот, все, сиди. Погнали. Тогда окей. Тут, в принципе, недалеко ехать. Если что, мы... Вот сюда нам. В любом случае. Ну, по идее... Достать эту херню мы можем здесь По идее, она должна быть здесь Ну, по логике Значит, клапан должен быть где-то здесь, да? Или, или я просто слишком быстро ушла с, с той другой локации Ну, давайте сейчас внимательно вот это вот все осмотрим Тут же ведь получается мы. Мы, в принципе, мы отсюда достали все. По идее, чтобы нас помучить, игра должна нас отправить дальше. Правильно же ведь? Типа, чтобы мы не брали все в одном месте. А типа частями из каждого места. То есть нам, по идее, нужно да, пройти, проехать где дальше. В принципе, вот, вот тут вот все, что, что мы могли взять, мы взяли. Я правильно понимаю? Или я могу еще вот тут что-то посмотреть, попытаться выискать? Вот нам нужен клапан. Что-нибудь еще? Нет, тут вроде бы ничего больше. Что ты пищишь? Вроде бы тут ничего нету, реально Нужно ехать дальше, просто банально ехать дальше Где мы в прошлый раз останавливались Вот эта вот борьба у нас была И нужно проехать Там опять же таки ножками пройтись Я так понимаю, туда же Нам, нам же ведь не нужно никуда съезжать тоже нету никаких ни ручек ничего правильно. Ну ладно погнали. Так, вот вот вот тут да остановка. Или что, или нет? Да тут. Да, вот э, компе. Так, давайте тогда внимательнее смотреть. Ну, тут у нас фонари все погасы, все это самое. Окей, давайте тогда внимательнее осматривать это все дело. Тут уже нету тех звуков. Да? Нету же, ведь? Я не слышу. Вроде бы нету. Нету уже вот этих вот мерзких звуков. Так, вот, вот эту... Подождите, или это не то здание? Так, мы тут ничего не можем взять. Это, наверное, тут предохранители, они все перегорели. То есть тут у нас как раз... Блин, я, я, я забываю, то, что он не прыгает. Тут у нас как раз должно, должен быть склад 2, да? Тут у нас должны быть... Еще инструменты, запасные части для нашего, для нашей всей этой херни. Так, я пока что все, что нашла, это вот эту вот записку. Помимо записки, тут должен быть клапан. Или нет? А, тут еще один проход, смотрите. Ну, давайте. Еще какой-то проход. Одна уродливая, другое Так, это еще одна статуэтку мы нашли Это что такое, господи? Так, при присели, поползли Я, блин, пытаюсь гребаный клапан найти Нахожу всякие секретики Какую-то непонятную херню Статуэтки какие-то А клапан найти не могу, блин А сюжетную вещь найти не могу Ну как это понимать? Где клапан? Сколько там клапанов? Один был? Блин, а что будет, если сдать эту статуэтку, понюхать этому... Э -э нашему пёселю, буллиту, пуле нашей? Так... Мы куда пришли? Мы вернулись обратно, я так понимаю, да? Мы круг сделали. Но гребаный клапан я так и не нашла. Я даже не знаю, где он. Он еще так резко что-то сейчас вот как фонарь поднял. Я, честно говоря, немножечко подобосралась. Возможно, это было незаметно, но чуть-чуть подпустилась, блин, я не знаю, как то блин. Он, он периодически то нормально-нормально, только херак и резко что-то сделал. Внезапно, непонятно. Блин, пуля. Помоги, что ли? Какие-нибудь клапана где-нибудь. Есть что-то? Что-то как-то сложновато стало. Не могу его найти. где он? Потому что если мы поедем дальше, мы просто приедем обратно. После этого места получается То есть клапан должен быть где-то здесь Ну-ка Ну-ка, ты сможешь что-нибудь найти? Я потому что все Че, че, че, че, че, че ты нашел? Где? Здесь? Да, внизу? Погоди-ка Что-то нашел там? Не могу понять Ну он, судя по всему, что-то нашел Раз он это... Он так уверенно сюда пошел Что нашел? Что? Главное, где? Не вижу Вообще в упор по крайней мере, мне ничего не выделяется. А он... У него, в принципе, нормальный такой... Нормальный такой... Ш... А, нормальный такой радиус... Для... Срабатывания. Ну-ка. Мне кажется, у меня как-то депило. Я не понимаю вообще да, Пойду-ка я, наверное, погуглю Потому что, ну, блин, я сейчас тут буду три часа ходить Ладно Гуглить-то да гуглить Где мой телефон? Сейчас вернусь Так-так-так Так-так-так мне тут говорится, что тут можно, во-первых, врубить свет. А во-вторых, тут есть какая-то еще лебедка. Ладно, пойдем врубим свет тогда. Говорят, это можно сделать. Сейчас. И там уже будет понятно, что куда, как, зачем. То есть сначала мы убиваем всех противников. Потом где-то в красном ящике там должен быть... Э э э Э, Тут самая Ручка какая-то, да? Подождите Что-то это, мне кажется, что-то здесь не так мне, где, Меня где-то на это Обманывают <связывая> На обманывают Тут как пишут Противник будет вот так, так, так, так так. После расчистки области отыщите предохранитель Потому что он понадобится вам для включения света Он лежит в красноватом ящике с инструментами на древесном ящике То есть это, это в той стороне То есть предохранитель Нам нужен предохранитель, чтобы запихнуть его вот сюда, пожалуйста. Получается, правильно? В красноватом ящике Я даже знаю, где этот красноватый ящик Я возле него вот тут вот, вот. Я уже тут была. Тут нету никакого гребаного предохранителя. А может я его уже подобрала и... Я не понимаю. Потому что та штука работает. Отрубилась только вот это вот. Что, что, что у меня тут пошло не так? У меня где-то глюк, бак, что? И причем даже этот самый меня приводит именно сюда. Бу пуля моя, будет Ну, вот тут он должен быть. И пуля тут. Ну, пуля, ну что ты вытворяешь? Да? Он лежит в красноватом ящике с инструментом на древесном ящике. Да, сейчас пом поменяйте предохранители, вырубите свет. Дальше вступайте ввысь по тропе, пока я доберется, до, до, Так, до паровой лебедки. Блин, может быть, это не, не тот, я не знаю, ящик. Ну окей, предохранитель как бы слетел, окей, это я видела. Может быть, тут где-нибудь, в ведре каком-нибудь. Ну, красноватый, ну, как бы красный, это, само собой, разумеется, то, что это, типа, нам указывает, что это что-то важное, что-то нужное, что-то необходимое. Мне, мне, мне кажется, у меня просто тупо глюк. Сработал глюк. Ну, что, он должен быть, да, вот тут вот. Даже песик меня привел туда. А вот тут вот нету? Вот этот вот я открыть никак не могу. И собаки меня сюда привел. И... Да что, что ты вот пареешь? Короче, мне кажется, у меня глюк какой-то тут. Я действительно, я думаю, что мне нужно поменять предохранитель, но что-то как-то это. Вот тут, вот, да, мне написалось, что тут, да. Не знаю. Сейчас давайте я буду пробовать перезагружаться, смотреть, что получится. А, -а, -а вы что? 21 минуту назад. Нет, подожди, подожди, подожди. Наверное, надо сейчас сохраниться где-то тут. Давайте, вот сейчас вот смотря вот на это вот дерево, мы сохранимся. Вот тут вот сохранимся. Ремонт. Отлично. И теперь загрузимся. Попробуем так. Продолжить. Ну, потому что как-то вообще не прикольно. Мне это не нравится. Я к такому была не готова. Потому что я, в принципе, я неплохо нахожу всякий секретик, всякую херню. Так, нам нужен вентиль. Сразу. А что мы тут делаем? Подождите. Главное меню. Так. Подождите. Давайте тогда загружаться. Ремонт. Вот, да, вот это вот. Вот это вот наше. Тогда сейчас загружаемся. Мы должны загрузиться в том самом лагере Мы должны повернуться И посмотреть на этот самый Как его Как его? Я только что называла это слово. В смысле? Ты дебил Ты дебил Ну хотя бы эта херня на месте Ладно Ну смотрите, он перезагрузил Заперто, ладно, иди в пень. Короче. Касета у меня должна быть. Вот наша эта самая лебедка стоит. А, сразу этой, эта херня у нас вроде бы повернута, да? Да. Ладно, забираемся. Я думаю, что реально это просто тупо глюк. А сейчас что происходит? А, то есть ты пока вот это вот. Да еб твою мать, вот это вот все не увидишь, ты работать не будешь? Так, ну давайте пробовать. Мне что там опять придется со всеми этими чуваками драться? Так, нет, дальше проезжаем, дальше, дальше. Тут мы уже были. Бесит, когда сохраняешься в одном месте, блин, а загружаешься, тебя кидать в другое место. Прям я не могу. Так, все, мы приехали. Go, Это заведена штука. По идее, тут все должно было перезагрузиться. О, свет везде горит. Шишки падают. Все, свет больше не горит Хорошо Серьезно, Представляете? Тупо глюк Просто тупо глюк, сука а, Где он там? В какой стороне? А, Подождите. А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот тут вот. Well, вы, вы вот видели, вы со мной были. Вы все это видели. Не было, не было ничего этого. То есть нам тупо, блин, из-за вот этого вот косяка мы вот тут вот мучились долго и упорно. бы мог мать его подумать внезапно так и вот тут вот где-то у нас должна быть эта херня да туда дальше проходим да Вот. Э, вот это вот херь. Не дает понюхать. А, это нас никуда не приведет. А, это лампочка была, оказывается, такая. Представляете? Хорошо. Пошли дальше. Вы представляете, да? Я сейчас злая, пипец, блин. Я же все правильно сделала, я все правильно решала вот эту вот грёбаную загадку. Головоломку эту долбанную. Я же ее правильно решала, блин. из какого-то дебильного глюка почувствую себя просто идиотом. Так, а где клапан-то сам? Свет, мы-то-то мы везде врубили, мы молодцы. Так, подожди. Мы вставили предохранитель. Так, все же... запись идет, да? А, так, он пришел запустить парову. Так, и сейчас, сейчас вот тут вот, вот запасной, <гум> Так, так, так, так, так, так. Сейчас поменяйте предохранители, врубите свет. Дальше вступайте высь по тропе, пока не доплететесь до паровой лебедки. Своей стороны займитесь со свентилем. Тупайте высь по тропе. Чё? А где я? Так. То есть мы вот это вот подобрали. Вставили. Дальше высь по тропе. Вот так вот, что ли? Не, вот, ну вот по тропе, вот-вот тропа. И получается, да, мы идем высь. Не понимаю. Ну вот тут я слегка не врубаюсь. А, вот, смотрите, вот так вот. Вот, вот, вот оно. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот, все нашла. Все, отключаем подсказку. Всё. Нахрен, нахрен. Так, дальше. Все, поворачиваемся, смотрим, ищем. Но может я так, снять что-то полезное. Сейчас снимем. А, вот, вот она. Там сейчас смотрите, домик какой-то. Так, забирай. Вот, блин, вот, вот так вот хер, что найдешь? Вот тут у нас, что? Записочка. Давай. Когда я забрал камеру у того старого болвана, в ней было полом бессмысленной болтовни. Но я-то видел. Я видел, на что она способна на самом деле. Через нее я вижу темноте и могу рассмотреть невидимых тварей, что в ней обитает. Через нее я вижу неуловимые для глаз вещи. Через нее я могу оглянуться на, оглянуться на вещи, которые я делал. Она не даст мне их забыть. Да, видимо... Ну, получается, наш чувак тоже ведь видит через эту камеру? Это я вообще виноват. Они говорили, что нет. Но я знаю правду. Вы все из-за меня. Ну да, да, да. Давай, угнетайся себе, угнетай себя больше. Чего бы, собственно, и нет. Так, ну так-то, по идее, мы все получается, да? Что-то там... Что ты там нашел? А, а еще одна фотокарточка. Джек. Я так чувствую, я скоро всех их найду. Всех разрабов. Так, тут что-нибудь есть еще? Да вроде нет. Все, пора возвращаться. В принципе, можно сказать, что мы закончили с этой долбанной головоломкой. Ага, ты так не спускаешься. То есть тебе обратно нужно идти тем же путем. Ну, окей. Ладно, по крайней мере, мы вентиль сняли, мы молодцы Так, все, спускаемся Хорошо, что тут вот так вот хотя бы можно обойти это все дело Все, слава богам Ура, ура, ура Ура, ура, ура Бежим обратно, тут светло, хорошо, приятно, уютно И комфортно Да Что ты там увидел? Не иди туда Идем вот так вот. Идем нормально. Все, выдохся. Или нет? Или еще бежим? Бежим еще. Так, все, хорошо, запрыгиваем. Что? Что, тяв? Или подожди, или надо поменять? В какую сторону? Где он там? Не, все правильно смотрит. Едем, едем все хорошо. Ну, в принципе, все. Мы загадку разгадали. Ну, как разгадали? Не без помощи, но разгадали. Главное, чтобы... Ну, как? Из-за глюк. Это все, блин, долбанный глюк. Из-за глюка пришлось, да, как-то применять, потому что я поняла что я встала в тупик. То, что по логич логически должно работать, оно, сука, не работает. А, мне показалось, что там это... Поворот. Все, мы приехали, короче. Тормозим. Нормально Все, пошли Так, вот это сразу тогда меняем Чтоб потом никаких проблем у нас не возникало Ага, отлично Теперь бежим сюда а, с, какой, с какой стороны? А, с другой, с другой Господи, обойти ты его а -а -а! Вот тут вот Все, вот, ставим. Что, что ты? А, так, для этого нам нужно его запустить. Где наша камера? Дурацкая камера. Не то, не то, не то, дальше. Следователь на крошек, опасность, погребение, механизм. Да, вот она. Вот оно, вроде бы, вот тут вот есть А появляется только костер А вот эти штуки, штуки не появляются Ну как это так? Это вообще нормально? Okay. Ладно, я постараюсь зажигаем, погнали. А там что-то что-то сорвалось? Удерживаем, короче, в зеленой э, зоне. То есть. А! А ну само. А, что, да, свободен? Отлично. Отлично, отлично. Замечательно. Все, путь свободен, мы можем спокойно ехать тебе. Ура, ура, ура! Так, так -мо, что? Что тебе тут мешает пройти? Блин? Что? Господи, дерево ты приступить не можешь вообще не можешь дебилой дебилой все погнали в я уже поменяла да все в ту сторону стоит поехали во мрак я чую что на меня будут нападать Не, ну, как бы вот со всех сторон, пока я еду, будут бросаться. Да? Что сейчас вот за глюк был? Я чисто отвлеклась на стену. Так, ну я останавливаться не буду, я буду просто тупо ехать вперед. я не хочу. Не хочу останавливаться, хочу ехать. более, наконец-таки, несколько минут покоя, так скажем. Спокойствие. Наконец-то что-то вот нормальное, спокойное. Естественное, так скажем. А не трэша какого-то звездеца. Нет, все, кончилось. Кончилось. Кончилось наше счастье. Господи. Дороги железной не видно. Знаю, мальчик. Мне они тоже не нравятся. Скоро мы отсюда выберемся. А их свет не отгоняет? От, твою же мать! Что это сейчас было? Не останавливайся. Херач, херач, херач. Еще чуть-чуть. Понись. Скотина Давай быстрее Я ничего не могу сделать Оно и так на максимуме Дергайте ручку бессмысленно Ничего не изменится Так, нас могут столкнуть Вот еще один Собака, падла Сейчас вымажет в нас Нет, промазал? Давай, давай Блин, мост? Ё-моё! Тут сейчас будет что-то! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! -во. Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Буллет! А что с Буллетом? Держи его за шейник. Рядом, чтобы был! Где пес? Нормально Сидит Молодец У нас-то хотя бы руки есть, блин Пальцы все, вот это вот э, Хватательный рефлекс А у них ничего этого нету Сеть есть Ты мне не поверишь, дорогая Я дебил, короче Окей. Okay. Ладно, выходим. Я так понимаю, тут все. Так, берем фонарь. Так, трешанина. Uh, yeah. А, это... Элис, hey. Элис привет! Oh, to... Все в порядке? Hey, hey. Да запыхался. Я, no, юрунда. Или не ерунда? Понимаешь, звучит странно, но уж как есть. Э, Джесс, я на грани. Я вижу странные вещи и даже не знаю, настоящие они или нет. Даже не знаю, что хуже. Успокойся, Элис. Поговори со мной. Что ты видишь? Это э, сложно объяснить. Воспоминания. Плохие воспоминания. Послушай, Элис. Ты много пережил. Больше, чем все, кого я знаю. Но ты выжил, потому что ты сильный. И сейчас ты справишься. Я в тебя верю. Я знаю, назад ты не пойдешь. Поэтому не буду говорить. Просто, когда все закончится, позвони мне. Я приеду и отвезу тебя домой. Спасибо, Джесс. За все. Так, мы добрались до городка Са Саумил. Саумил. Что? Куда? Куда? Куда тебя понесло? Ну, короче, Джес молодец, но я даже не знаю, настоящий ли Джес. С ней ли мы разговариваем или нет? О, дом. Дерево упало. Что такое? Ага, я тоже это увидела. А, ненавижу, когда так делают, типа выбрасывают бутылки. Ты еще что-то нашел? Ну-ка. Что это? Нагнетает, сволочи. Да, я собачку по поглажу. Надо ему вкусняшку дать. Потому что он молодец, он выжил. Мы выжили. Он пережил сейчас стресс. Я пережила стресс. Мы все пережили стресс. Там кто-то купается, мне пофигу. Я, я, я собачку кормлю. Я кормлю собачку. Он чуть не сдох, я чуть не сдох. Все хорошо. На ему конфетку. Кто тут... Болтается. Place... Вот он, место, которое мы искали. Иду, иду. Так, чего? Брёвна они тут плавают. Ага, он меня прям сюда подводит. Ага, отлично. Ты что-нибудь нашел, будет? Такое чувство, будто рука торчит что то Опять сеть появилась. Что я могу с этой сетью сделать? Полная сеть, при, при, при, прикидываете? Ну-ка. До сих пор занята линия у него Вообще странно Ты охренел в грязи валяться? Ты охренел? Ты охренел? Так, давай заглянем Старое, но не заброшенное. Здесь кто-то живет Так, тут опять фотокарточек сразу Рафаэль Так. Блин, свет тутушный. Пипец. Так. Что еще тут есть интересного? О, кассета. Замечательно, давай. Смотреть. Это мужик какой-то побежал. Развлекуха местный манек, развлекается. а это эта дверь открылась. Ш -ш -ш, На кого он рычит? Где? Так, ну-ка. Опачки. Так, сука, если ты тронешь собаку мою, я тебя урою. Опять это фигня. Не сработает? Так, мы кассету до конца не досмотрели, кстати. Так, ну это у нас открывается. Что еще тут? Сейчас, надо досмотреть до, до конца кассету, подожди. открыл какую-то дверь. Какую? Подождите, я что-то, блин, из-за этого шума не поняла ничего. Из-за того, что... За... Это... это что за дверь? Ну-ка. Это сюда дверь? Или куда? Да, это получается сюда дверь. Закрой, пожалуйста. То есть это откуда они бежали? Погоди-ка. Нет, это не то. А, это вот это получается дверь? Да. Он заходит сюда. Вот так вот. Проползаем. И вот вот эта вот дверь теперь открыта. И что, и это все нас? Насколько... Ты серьезно? Господи, эта собака ходит! Боже! будет ты меня напугал! Он за окном такой... А я, я, я не поняла, что там за окном, кто там ходит, блин! Это будет ё-мое, чтоб его... Буллит, хет, едь, Давай уже налево. А, 3 3 -24. Ну, я думаю, знаю, как это использовать. Сейчас надо прочистку... Про, э, за, записку. Фу. Да, записку прочесть. А, Барбара. Барбара. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а тут что Опа, рисунок какой-то, смотрите, люди валяются. Это какая-то вот штука, тут кого-то вызывает. Тут, смотрите, круг из людей. Раз, два, три, четыре, пять. Из пятерых. О, смотрите, тут какие-то самые заклинания всякие. Какие-то штуки, а вот это на наш знак. Так, и, значит, прочесть записку. Прочесть записку, это мы делаем вот так, так. М -м -м -м. Вот так, и в самый конец, в самый конец. Записка с кодом. Нет, это не та. Страница 6. Я его видел. Не ведьмы и не монстра, а человека. Мужчина нес содранную человеческую кожу. Он меня видел и теперь идет за мной. Карвер. Херовенько. Херовенько, братиш. Так, ну этот говню где-то там наверху ходит, я так понимаю, да? Ну он теперь стопудово знает о том, что мы тут, потому что... Болит у нас натявкал тут, да? Налаял, натявкал. Услышать собаку... Не, услышать собаку, это очень-очень сложно. Так, а что мы вообще должны сделать? Нахрена мы сюда приперлись вообще? Мы двери открыли, мы все почитаем. А! а, -а, -а, -а. Господи... Записываю а это 3, записывается. 3-3-2-4. Ага. 3-3-2-4. Есть. Вот так вот. А? Как вам? Как вам такой поворот? Так. За полиционалок а ну всем лежать лицом вниз. Это что? Опачки. Боржечки. Эй, вы меня слышите? Он защищался. Множественные порезы, длинные лезвия. Как же его изуродовали. Кровь еще свежая. Дай-ка я... Ну, не начинай. Ну, не проваливайся. Нет, стой. Что, что это еще за херня? У него не было шансов. Пила вошла прямо в ключицу и затянула его. А лицо. Да это ты это все и делаешь? Брось нож Илья! Нет, это все таки какой-то другой убийца непонятный. Это же ведь не мы, получается, или мы на камере? Мы теперь видели лицо убийцы. Да. Вкусняшка. Отвратительно. А, Как его выключить-то? Где он выключается? Тут должна быть кнопка «выкол». Божечки, фу. А! Я что-то в последнее время вообще слабенькая стала на все это дело. И не могу, не выдерживаю. Так. Да. Так. Ага, тут у нас пусто значит, получается, да? Все, спускаемся. Будет см... смешно, если. Если это мы, то лисо чудовище Где Буллет? Я его рядом слышу, но не вижу А что он там делает? Опа! Ты охренел? Ты убил Ленингда Ты ее видел? Когда то смотрел в глаза, ты видел ее? Где Питер? Что ты с ним взял? Время еще не пришло, он ждет Хватит валять дурака Или что, ты меня убьешь? Убийство лучшее решение, так? Ты кто такой? Ну ты слишком слав, слишком напуган У тебя руки трясутся даже сейчас Ать, на тебе в хлебалушку А, ну что, трясутся? С вибрацией получил по лицу, да? Это ты, Тихо, тихо, тихо это мы в какой позе, простите Убери руку свой, убери руку Убери руку Успокойся, мальчик умрет Он должен убереть, такова его воля Чья воля Ты кто такой вообще? Ты это Тролик что ли какой-то, блин, я не знаю Лесное чудовище А нам тем временем пора заканчивать Кстати, птичку Опять, снова Снова пора заканчивать где картинка-то? Давай, приходи в приходи себя. Сидел, смотри, игрался с буллетом. Косточка его молитва. Куда меня потащил? Тащит меня куда-то. Что еще происходит? Куда-то взял, потащил. Че, говорит, руки трясутся. Ну, что, ну значит, это получишь. Что у вас, рядовой? Это был я, сэр. Где? Элайджа-5. 5. 5. Я был координатором, сэр. <slair> что вы хотите сказать, солдат? <говор> <говор> И я завел людей, сэр. <говор> так. Ты их типа завел в западню или что, или как? Я не, я не поняла, я не успела их прочесть. Девять раненых, шесть убитых, шесть горюющих вдов. Девять расиротевших детей, один бестолковый солдат. Вас надо было отдать под трибунал. Ну да, получается, что засунула. Я не мог остаться. Просто не мог. Ты не виноват, Элис. Так, мы приходим к себе? Просто, очень просто. Ты так слаб, когда ты сам был таким. Видишь нож? Помню, как я прижимал его к запястью. Вдавливался глубже и глубже, хотел совсем покончить. Заглушить голоса. Жалкий слабак. Надо было починить с самого начала. Так я стал свободен. Ты скоро поймешь. <свист> а! Кто здесь? Ты заканчивать пора уже. Игра, отпусти. <свист> О, во, вот давай, приходи в себя и мы заканчиваем. Он, он ушел. <свист> и мы опять в лагере. Я так подозреваю, <свист> что ты его... притащил меня сюда и <свист> просто ушел. Ну да. Буль-то я так смотрю зашибись Че? Рации нет, только телефон in, Я сказал, выйди на связь, Элис А у меня рации нету you know Где рация? А, давайте заканчивать, короче, все, заканчиваем Спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки